Мурманские, на улице Рогозерской, расположены странные кладбище. Там погреблены английские военнослужащие морейки, солдаты, офицеры. Они оказались в за Первую мировую войну. Когда держава Афранция решила поддержать антибольшевистские силы, включились в войны конфликт. Конечно, не особо рады были этим интервентам. Такое же кладбище есть в Архангельске. У меня где-то видео про него тоже снято. Ссылку я вверху, наверное, выложу. В центре кладбища видим вот такую надпись «Во славу и память о тех британских офицерах-солдатах, кто пал во время Великой войны похоронен где-то в Северной России». Можете перевести. В свое время это кладбище располагалось на Бурково. В 30-х годах его переехали, потому что там смыло дождем. И до 90-х оно было в запустении. Потом в 90-х в начале 90 кладбища прили. Порядок, поставили металлическую решетку с задвижкой. На гробе представляются оба одинаковые бетонные скошные кубы с табличкой сверху. Всего числятся 83 могилы. Из них 40 настоящих. Они в центре кладбища. Бетонные прямоугольники с плитами черного гранита. 41 – одна Тем, кто пал в боях и похоронен по городам поселкам и Карелии. Есть одна братская с тремя фамилиями. Их могилы были трачены еще на прежнем месте, ну, когда разбил водой. У англичан нет ни солдат. Эту надпись к новому Инту придумал великий поэт вот, Ирид Дядь Иорд потерявший первый мировые мировой 18 летний мотык миличишку лейтенанта. Мурманская численность иностранных военных достигала 4,5 тысяч человек. Ну и в девятнадцатом году их всех учили, были, были. Ну, дохранение оставили. Первая строчка, номер смертного жертву, надали звание рядовой, затем фамилия, имячество, потом принадлежность дали смерть, и возраст, в конце эпитафии. Ну, вот такое вот кладбище интересное. Кроме того, на кладбище есть сохранение кочегаров, машинистов, офицеров, водителей. Ну, на табличках все это Вы можете остановить и прочитать. Это все написано, все разборчиво. Матрос похоронен. Надписи, если, как я говорил раньше, неизвестный солдат, то пишутся. Надпись известная. Два предмета предназначения.